Друзья, вау, я в шоке. Словом, трудно подобрать слова, но за сутки 900% роста токена, в которого в который я инвестировал деньги. Это просто шок. Я не могу высказать словами. Буду краток. Добавляйтесь в мой телеграм-канал. Вы найдете ссылочку в описании под видео. Там найдете всю подробную информацию о этом проекте. Это, это бомба. Люди стоят в очереди на регистрацию. За полчаса регистрируется более 7000 человек и останавливают регистрацию, потому что не выдерживают сервера. Сейчас разработчики увеличивают мощности серверов, чтобы обеспечить всех возможностью изменить свою финансовую жизнь в лучшую сторону. Я не преувеличиваю. Если вы добавитесь в телеграм-канал, вы узнаете подробную информацию и будьте в числе первых, потому что, как вы сами понимаете, кто первый, тот и снимает все сливки. Но, повторюсь, здесь заработают все даже голос дрожит так что друзья ссылочка в описании еще раз повторюсь добавляйтесь и просто наблюдайте за всей движухой которая сейчас происходит могу сказать в интернете потому что этот проект побьет все рекорды заработков спасибо всем за внимание с вами как всегда был Владимир и до новых встреч. Я надеюсь, вы добавитесь в телеграм-канал и узнаете подробную информацию о этом проекте. Всем желаю крепкого здоровья, здоровья и до новых встреч. Всем пока.